Прикинь, смартфон, в оболочке которого есть цитаты. Ты заходишь такой, встречай успех как джентльмен, а катастрофу как мужчина. Причем нажал и прочитал на весь экран. Такой, «И -и -и». Потом появилась потребность в мудрости. Хопа, жизнь на 10% состоит из того, чего ты достиг, и на 90% из того, как ты это воспринимаешь. И ты такой, да, и перед сном еще залетаешь. И такой, розы не падают с неба, если хочешь больше роз, нужно посадить больше кустов. Стоп! Пфф, просто, а? Привет, с вами Велсаком. Давайте сыграем в игру. А знаете ли вы такую компанию Tecno Mobile? А между тем, она с 2018 года на российском рынке. Более того, компания существует в целом с 2006, и смартфоны делает с 2012. И входит в десятку вообще мировых производителей смартфонов в принципе. И есть модели, которые на российском рынке пользуются бешеной популярностью. Вот Я почему спрашиваю? Потому что я к своему стыду сам был не очень в курсе. И когда ко мне пришли ребята из Tecno Mobile, они говорят, Валя, а у нас есть модель, которая которая точно зайдет твоим зрителям. Называется она POVA 2. Зашлите эту радость. Я такой, ребята, я про вас даже не знаю, что такое POVA 2. Залез на Озон, на Яндекс.Маркет, а там тысячи позитивных отзывов, потому что смартфон дешевле 15 тысяч рублей, имеет экран 6,9 дюйма Full HD+, батарею 7000 и нормальный процессор. Я такой, опа, вот это уже интересно. А они говорят, а что если у нас есть еще камерафон, флагман, который имеет вообще классный гимбл-подвес для ультраширокой камеры, я такой, хм, тоже интересно, эта вещь уже подороже, в районе 27 тысяч рублей, но все равно за эти деньги вполне себе характеристики, потому что это прямо топовые смартфоны, и я такой, охренеть, то есть есть компания, которая продает миллионы девайсов, компания вообще на старте врывалась в африканский рынок, ближневосточный, и сейчас вот, собственно, идет по всему миру, в Индии очень популярна, там высокая конкуренция, и я такой, хм, ну давайте знакомиться, почему нет, потому что, ребята, я вам скажу, что повод 2, это прямо очень интересно, объективно. А здесь хочется фотографировать и смотреть, что они умеют. Потому что, ну, я, понятно дело, пошел на Википедию, почитал, изучил. И оказалось, что компания инвестирует, в том числе и в м, камеры, и вообще тратит деньги на разработки. А мне это очень нравится. Потому что, помните, собственно, бренд Xiaomi был такой? Про него никто не слышал в свое время. Когда они начинали, все-таки, ну да, китайский бренд. И во что это превратилось? Поэтому, на самом деле, очень интересно что из себя будет представлять Tecno в на ближайшем будущем. Но у них, собственно, очень простой слоган, который на английском звучит как Stop at nothing. На русский можно перевести как не остановятся ни перед чем или пойдут на все. В общем, ребята решительные, судя по всему, и на нашем рынке у них, более того, представлено огромное количество всевозможных моделей. Если зайти на их официальный сайт в раздел смартфоны, вы найдете разные линейки. Кроме уже озвученных Polo и Комон, есть еще Spark, есть еще Pop, в общем, есть еще вы абсолютно разные ценовые сегменты, смартфоны, так сказать, на любой бюджет, так что если вдруг после этого видеоролика у вас появится желание посмотреть, что там вообще ребята из техномобайл мобайл производят, welcome, залетайте к ним на сайт. Ну а мы с вами посмотрим две модели, потому что мне кажется, они классно сочетаются, вот это прям такой ультимейт за адекватные деньги, а здесь говорят, что кайфовая камера, проверяем. Поехали. Тот случай, когда нам есть смысл изучить коробку. Мало того, что она прикольно переливается. Так вот, здесь на торце я обнаруживаю значок, который говорит о том, что Tecno Mobile технический партнер Манчестер Сити, А они в этом году стали чемпионами премьер-лиги. Значит, сотрудничество дает свои плоды. Более того, здесь на коробке указаны основные фишки этого смартфона. Я уже начал их перечислять. Это батарейка на 7000 мАч, 18-ваттная быстрая зарядка, процессор Helio g 80 5, экран 6.9 дюйма full HD собственно кайфовый при этом сенсор работает на 180 герцах основная камера 48 мегапикселей с искусственным интеллектом вот собственно так это выглядит наша версия на 128 гигабайт плюс 4 оперативы бывает еще поменьше 64 но мне кажется 128 это оптимально и наклеечка NFC говорит о том что этот смартфон поддерживает бесконтактные платежи и все радости NFC это официальный российский смартфон с гарантией со всеми делами и еще интересный момент, который нам стоит учесть Это то, что здесь полноценно поддерживаются все Google сервисы вообще Он работает вот как вы себе ожидаете Android смартфон вынул из коробки и без страданий полетел в счастье Пришло время посмотреть, что у него внутри На самом деле смартфон уже по коробке видно, что не маленький Но 6,9 дюйма это действительно приятно Ну и конечно киллер фичи на мой взгляд является быстрая зарядка И конечно же батарейка Ну и вот и еще раз на наклейке вынесены основные фишечки, которые этот телефон возвышают над конкурентами. На самом деле, еще раз, если вы не верите мне, я уверен, что есть скептики, и такие, Валя, понятно, тебе заплатили, говоришь тыры-пыры. Нет. Я вот серьезно вписался только потому, что я зашел, как и все, на Озон, на Маркет, на все эти замечательные магазы, посмотрел отзывы, такой, блин, народу нравится, потому что 6,9 дюйма, это очень хорошо, батарейка очень хорошо, процессор шустрый, народ довольно у этого смартфона рейтинг почти под 5 звезд у всех маркетплейсов, а это о чем-то договорит. Здесь пластиковый корпус, но при этом он симпатично переливается на свету, как это, собственно, обычно бывает. Но он не маркий, на нем не остаются отпечатки пальцев. И в целом меня устраивает, что он пластиковый. Почему? Потому что здесь емкая батарея, большой экран. Устройство само по себе не суперлегкое, но еще бы, все-таки физику не обманешь. Ну а то, что здесь пластик, это, в принципе, позитивно играет на вес устройства. Тот случай, когда... Вот баланс найден. И девайс, как вы понимаете, с таким экраном, это любимый формат сегодня, потому что он может заменять тебе и планшет, и все остальные радости жизни. В смысле того, что на нем в комфорте можно посмотреть фильм, на нем кайфово употреблять контент, будь то TikTok, листать интернет. Это, в общем, то, что вот сегодня must have. Значит, здесь всякая сервисная информация, сертификация. У нас с вами гарантия 12 плюс 1 месяц. Нравится. А тут начинаются интересные штуки. Вот за это вообще отдельно респект. Вы знаете, что многие китайцы любят клеить вам защитную пленку прямо с завода. В принципе, окей. Но, как правило, она сомнительного качества раз и не все любят два. Так вот здесь она, видите, отдельно лежит. Хочешь, ставь, прям сразу сходу. Чпык, благо это сделать несложно. Либо, как я, оставляю это все вот таким вот стеклянным приятным и трогай пальцами, как есть. Нравится. Чехольчик. Опять же, я знаю толк в этих чехлах, когда он вот такого немножко темного исполнения, значит, это чуть выше качества, чем мы привыкли видеть. Однако я все равно считаю, что это все можно поменять. Здесь есть маленький логотип Манчестер Сити, что приятно. Что как бы тебе. Особенно если ты фанат Манчестер Сити, а Пепа Гвардиола в наших краях любят, вы можете вот Текномобел рассматривать особенно пристально. Так вот, здорово, что на тех же озонах Яндексах огромное количество аксессуаров в виде чехлов продается что тоже немаловажно. Дальше, в комплекте у нас, как мы, собственно, и поняли, 18-ваттный быстрый зарядник, при этом в достаточно компактном исполнении. И еще один вот такой вот э, замечательный конверт, где я такого вообще никак не Ты посмотри, как, как выглядит скрепка. Просто скрепка, всем скрепкам скрепка. Она очень странно выглядит, честно говоря, но окей. И э, проводок. Ну, здесь ничего особо интересного. USB-C на USB-A и это все мачится к нашему блоку питания. Комплект достойный, смартфон симпатичный, характеристики нравятся. Здесь вообще в целом 4 камеры, сегодня этим особо никому не удивишь, но главное, что 48 мегапикселей основная народу также нравится. В отзывах очень многие отмечают, что он для своей цены фотографирует прямо кайфово. Мы сейчас его включим, посмотрим, а пока давайте заценим Камон 18 премьер. Давайте сразу окунемся внутрь, потому что коробка, в общем-то, похожа по логике, но самое интересное, конечно, конечно же, находится здесь. Сразу смотрим, на что производитель обращает наше внимание. Стабилизатор камеры Gimbal. В чем прикол Gimbal? Это когда у вас не просто оптическая стабилизация, а прямо трехосевая, прикольная, когда вы, вот знаете, используете внешние стабилизаторы. Вот это примерно тот же самый эффект. Другими словами, очень хорошо стабилизированная камера. Как бы ты там руками не тряс, все будет четко. Сейчас проверим. 60-кратный гиперзум. Собственно, камера 64 мегапикселя. Написано PRO. Портретная камера, Display 6.7 Full HD+, Plus, AMOLED 120 Гц, опять же, в соответствии с современными требованиями, процессор Helio G96, которого хватит вообще под любые задачи, и в нашем случае 256 ГБ памяти и 8 оперативы. И вы знаете, что в POVA 2, что в Common 18 Премьер две карточки, плюс microSD до 256 ГБ. Цветов доступно несколько, в нашем случае это вот такой летний бриз, голубоватый, прикольный. И есть еще, если вы хотите, черный-черный, пожалуйста, туда же. Смартфон, как и подобает, в том числе по цене, совершенно другого качества. Очень приятный на ощупь, вот прям реально симпатичный. И нравится блок камер, и нравится матовая крышка в данном случае, обратите внимание. На нем все равно приятно преломляется цвет, но при этом, слушай, я, честно говоря, прям под впечатлением. Мне очень нравятся скругленные края, но при этом все равно такой очень строгий дизайн. На самом деле, вот с точки зрения экстерьера смартфона, Смартфон очень и очень симпатичный, вот прям очень. Ты такой, типа, ничего не ожидаешь от него, а он прямо вполне себе. Мне нравится, что экран прямой, без этих заигрываний со скруглениями, потому что, пожалуйста, не надо так делать никогда. Он просто удобный, вырез под камеру современный, вполне, вполне очень нравится. Экран чуть поменьше, чем у более доступной версии, здесь 6.67, но все равно приличный. В комплекте нас ожидает все то же самое, за одним исключением, да, здесь, понятное дело, та же информация, гарантия, чехольчик, пожалуйста, опять же, защитный экран, опять же, чехол, с надписью «Камон». И у нас здесь быстрая зарядка уже на 33 ватта. Вот такая серьезная зарядка. И тот же самый набор, скрепочка и проводок. В общем, все как положено. Но 33 ватта — это уже серьезная быстрая зарядка. Батарейка, правда, в данном случае поменьше. Всего 4750. Но мне кажется, сегодня 5000 в Android-смартфонах — это вообще стандарт. Ну что ж, изучив, как эти смартфоны выглядят и что с ними идет в комплекте, давайте посмотрим, что у них внутри. Собственно, смартфон работает под управлением управлением Android 11 и здесь собственный лаунчер, который называется HiOS. И, как вы видите, он очень похож на все то, что мы привыкли видеть, в смысле симпатичных лаунчеров и так далее. Здесь есть дополнительные свои плюшки, но в целом главное, что все симпатично, все шустро и процессор справляется со своей задачей. Здесь есть всякие приятные приколюхи типа игрового режима. За счет этого телефон долго и комфортно позволит вам играть, в смысле охлаждение и так далее все окей. Батарейка. и в целом по, опять же по отзывам народ хвалит телефон за два момента, с которых мы начали большой экран достаточно яркий, наверное это все-таки не амалет, поэтому надо иметь в виду, но его достаточно и он с большой батареей. Вот собственно все, что вам нужно знать. А процессор G85 позволит вам быстро и ловко управляться со своим смартфоном, чтобы ничего не лагало и с играми он вполне справится и для базовых задач хватит. На мой вкус за эти деньги устройство очень добротное и теперь вот, подержав его в руках, я понимаю почему оно пользуется такой бешеной популярностью. Сканер отпечатка пальцев находится на торце, что мне, опять же, очень импонирует, потому что часто в доступных устройствах оно находится сзади до сих пор, либо под экраном что-то не очень шустрое, а сбоку вполне. Опять же, у него такой хват, что, например, вы можете средний палец свой зарегистрировать и берете в руку, чпук прислонили, все, пожалуйста, он разблокировался. Кайф невозможный. Ну и, собственно, стоит отметить еще, наверное, это то, что здесь две сим карты и карточка памяти. Еще раз напоминаю. Проверяем лоток. Оба. Вот этот лоток. Отдельно карточка, отдельно две сим-карты, ничего никому не мешает, все довольны. Замечательно. В общем, наверное, основной э, посыл этого видеоролика в том, что вы, скорее всего, этот смартфон могли наблюдать, если ищете что-то подобное. И, скорее всего, вы такие, Tecno Mobile непонятно. Оказалось, что компания больше 10 лет создает смартфоны, народ пользуется, всем нравится, и в целом, чего еще желать. В общем, повод 2 могу рекомендовать, вот так вам скажу. Если раньше ко мне подходили люди и спрашивали, а чем. Как. А вот по 2 USB-C. Отдельно есть 3,5-миллиметровый разъем. Что касается камер. Фронталка 8 мегапикселей, основная 48. Всего 4 камеры. У нас с вами есть макро и портретный режим. И когда вы включаете камеру, вас встречает, в принципе, искусственный интеллект, который делает красоту. Но, я так скажу, камеры для этого ценового сегмента прямо окей. Понятное дело, что с ними фото высот, наверное, супер не взять. Так для этих целей есть и другие смартфоны. И мы плавно переходим к 18 премьер, где как раз камеры это основная фишка. Беру в руки и в очередной раз отмечаю, какой классный дизайн. Смотрите, частота обновления у нас может быть автоматическая, он сам будет подстраиваться под задачи. Но ну, сразу чувствуется, что это AMOLED, сочный и яркий. Процессор G96 и еще шустрее. Все прям супер плавно, ну и 120 Гц тоже ощущаются, прям кайфовые. Ну и сразу, конечно же, залетаем в камеру и вот вам тесты. Здесь камера уже 64 Мп, также с искусственным интеллектом. Фотография Фотографии получаются сочные, но не с перебором. Я не знаю, как это объяснить, но многие бренды, пытаясь искусственно докрутить фотографию, перебарщивают, на мой взгляд. Небо должно быть не просто голубым, а голубейшим. А трава не просто зеленая, а так, чтобы ты прям вот в нее проваливался. Здесь же, несмотря на то, что картинка выглядит приятно сочно, этого чувства нет. Ну и, понятное дело, искусственный интеллект умеет распознавать разные объекты, докручивает их и так далее. Основной кайф в том, что это point-and-shoot камера. Вы просто достали смартфон, запустили приложение, сфотографировали, пошли дальше. Ну, а нейросети, в свою очередь, докрутили все до симпатичного состояния. Камера предсказуемая. Опять же, это тоже важный момент. У многих телефонов иногда бывает вот прям хорошо-хорошо, а потом ужас-кошмар. Здесь за время тестирования у нас такого ощущения не сложилось. Что же касается гимбл. Это, конечно же, крутое решение. Вы можете снимать видео на ходу с действительно классной стабилизацией. Либо сложный тест. Ты просто берешь смартфон и вот так вот его трясешь, и смотрите, какой результат видео получился Тестируем гимбал Картинка трясется, но в целом стабилизация, вот эта вот гиростабилизация работает вот именно как ожидаешь Она вот эти дикие колебания гасит достаточно уверенно Сразу снимаю вам, чтобы было честно, вот ровно такое же видео и вы сейчас увидите результат Понятное дело, что хотелось бы, чтобы так были стабилизированы вообще все камеры, но в данном случае вот, пожалуйста. Поэтому, если вы большой любитель какого-нибудь спортивного формата съемки, либо снимаете на ходу много, вполне себе решение. Ну и еще раз, все слова, которые мы говорили про э, POVA 2, здесь усиливаются, потому что процессор еще мощнее, камера, соответственно, снимает вот прямо достойно. Обламывает только то, что максимальное значение 2К. А на Zoom вообще только 1080p. Но в целом, если вы снимаете для телефона или там что-то в уровне TikTok, не берете для себя какие-то безумные вот эти задачи, то вполне хватает. В этом смысле я небольшой фанат, знаете, сниматься в 4К, каком-нибудь прорезе, потому что по большому счету 99% пользователей вообще нахрен не надо. Что лучше выбрать, 4К или классную стабилизацию? Я всегда проголосую именно за хорошую, не мыльную, не трясущуюся картинку. Для того, чтобы смотреть контент на телефоне, этого более чем достаточно. Что мы имеем на выходе? POVA 2. Мой фаворит. Очень кайфовый смартфон. За эти деньги экран, батарейка, производительность. Все на хорошем уровне. Просто берешь и кайфуешь. Common 18 премьер, Очень понравился дизайн. Прям симпатичный. Понятное дело, что и этот, и этот доступны в черных цветах, как вы любите. Но мне очень нравится вот этот вариант. Очень симпатичный. Классный экран. Прям приятный AMOLED. 120 Гц. Прикольная камера гим есть свои фишечки да вот есть за что его условно захотеть но а главный момент в том что мы познакомились с брендом tecna и ребята оказались очень достойные потому что ну, многие на самом деле выходят на наш рынок или пытались выходить и там все как-то так неловко а эти с 2018 года работают линейка большая выбрать есть из чего заказать можно в любом удобном вам marketplace магазине в общем почему нет удивительно что я только сейчас с ними познакомился я вам больше того сказать как вы знаете, к нам приходит действительно много разных брендов с ä, просьбой рассказать о них, об их продуктах. Мы их тестируем, смотрим, и они не появляются на канале. Ни за деньги, ни как-либо еще. Потому что, ну... Есть некий контроль, качества входящий. Несмотря на то, что, опять же, меня постоянно обвиняют в том, что я готов продать вообще все, что угодно. Это, к сожалению, неправда. Мы стараемся, чтобы вы узнавали только об интересных, классных продуктах. И в данном случае, что повод 2, что Камон 18, Премьера, Techno Мобайл, это именно тот самый случай. Офигенные аппараты, мне а все, что неинтересно, я сливаю Илья с Арсением, да? Не, на самом деле, действительно, если бы мы были прям вот в полный рост адские меркантильные твари, ууу, я бы ездил, конечно, не на BMW M5, а на каком-нибудь Lamborghini повесели. Даже не знаю, как вам объяснить, я думаю, что вы сталкивались со многими китайскими брендами, и сами чувствуете вот этот уровень подхода, да? Здесь и коробочка заморочились, и комплект, и вот это, и вот это, и лаунчер прикольный, и дизайн симпатичный. Прям это, это хороший уровень бренда, при этом ценник абсолютно адекватный, вот абсолютно. 13 тысяч за POVA 2 нравится. Более того, я бы я бы никогда не поверил, что это скажу. У них скоро там относительно выходит модель POVA 3. И еще вчера я про Tecno мобайл вообще ничего не знал. А теперь такой, интересно узнать, что они там покажут. Вот дожили. Ха. Пишите в комментариях, что вы обо всем этом думаете. Зацените сами эти мобилки. Я думаю, что вы оцените. И по традиции мы разыграем эти смартфоны, только не два, ну извините. Потому что 3. Зашлите мне вот такой Spark 8P. Это тоже достаточно интересная модель. Здесь у нас 50-мегапиксельная камера, 5000 батарейки. Ну, достойная. И по V2, и Common 18 Premier отдаю вам за подписочку в Телеграме. Там нажимаете кнопку участвовать, и через неделю подводим итоги. Полные правила в описании. Также для вас там ссылочки. Читайте подробнее про эти смартфоны, как я и сказал. Ну, в общем, основная идея этого видоса в том, что оказывается, существует техно-мобайл уже 4 года на нашем рынке и делает интересные смартфоны. Ни хрена себе. Спасибо, что смотрели. Увидимся совсем скоро. Пока.